Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар, и мы сегодня в гостях у Владимира Николаевича почеевского И сегодня мы ответим на вопросы, как найти родниковую воду, что такое родниковые жилы, что такое биолокация, коснемся, и как она применяется уже в чисто в таком частотном диапазоне, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, все таки вот интересно, родниковые жилы, что это такое? Ну, родниковые жилы, в науке раньше понятия этого не было. Но после международной конференции в 2010 году mm -hmm. в георазведочном университете это делал, значит, доклад, как я доказал это? Доказал очень просто значит, научному миру родниковые жилы, что она преодолевает рубеж, Три с половиной километра, которые находятся под нами. То есть вода поднимается, зарожда... зарождается. Вода, да, она проходит тот рубеж. Почему она проходит тот рубеж? На глубине э, примерно три с половиной километра это находится такая глубина Земли, которая образовалась 650 миллионов лет тому назад. В Камбрийский период. 650 миллионов лет назад. А потом вот за 650 миллионов лет Земля выросла. Как она растет? Космическая пыль, ее каждый день по 4 тонны падает на Землю. Пыль с гор там, и так далее. Плюс мы... Вон, да, он животные да. тоже же отдаем чего-то земле когда уходим с этого мира вот и постепенно за 650 миллионов лет земля выросла аж на три с половиной километра угу. вот но вот именно 650 миллионов лет тому назад уже наукой доказано что был взрыв жизни на земле появились в морях в океанах появились первые жучки паучки рачки разные и вот их не в виде голубой глины Остались на глубине 3-3,5 километра. На тех глубинах они остались. Вот. Но когда копаем колодец, мы смотрим на глубине 7-8 метров, видим прослойку голубой глины. Ее там не должно быть. Откуда она взялась? Это ее, оказывается, родниковые жилы вынесли. На поверхность. Ну, то есть, не во всех местах эти выносы голубой глины есть? Во многих местах, где выход родниковых жил, где есть выход родниковых жил, мы видим вот эти полосы, и получается, что родник живет в среднем 800-1000 лет. И когда при копке колодцев, иногда мы наблюдаем, если мы нашли вот эту голубую глину, то обязательно рядом ищите, где-то должна проходить родниковая жила, и у вас получится шикарный ключевой колодец. Каким образом его найти? В 1999 году я изобрел биорамку, жезл фараона. Вот mm -hmm. Потом я вам покажу, как она работает. А рамка как работает? Мы, когда проходим над родниковой жилы, мы хватаем как бы вот эту электризацию воды, которая движется у нас под землей. Мы ее подхватываем, а рамка срабатывает, все, все рамки срабатывают на испуг. На чувство опасности. Mm -hmm. вот. И чтобы научиться работой рамки, это, это одно и то же, что научиться водить машину, можно так сказать. То есть mm -hmm. вы когда садитесь первый раз за руль, вы не знаете, то ли вам руль крутить, то ли передачу переключать, вот, то ли там на тормоз нажимать. То есть у вас это, ну когда через там, месяца 3-4, это все откладывается на ваше бессознательное, mm -hmm. то есть на ваше подсознание. И рамочка тоже, значит, когда вы проходите над родниковой жилы, организм вас чувствует чувство опасности, то есть чувствует какую-то другую энергию. И вот от этой энергии у вас значит, рамочка через идиомоторную реакцию где-то примерно 80 идиомоторной реакции рамочка просто поворачивается в сторону по направлению к движению родниковой жила. и дальше вы уже когда встаете в эту жилу она вас начинает просто вести эта рамка если вы в сторону ходите она говорит куда ты пошел -то своим движением Понятно. и она выравнивает и вы идете но вместе наибольшего подъема выхода воды рамка начинает делать три оборота по часовой стрел там идет сильный поток энергии. А у нас в тестере есть ограничитель, вот когда в тестере стрелка показывает, да. есть ограничитель. А здесь же воздух ограничителей нет. И она просто по инерции три оборота сделала по часовой, и пол оборота повернулась, то есть встала на место. Это показывает ее наличие. Не наличие, а это глубину... выход ее. Ну, выход. Да, выход. А глубину-глубину чисто интуитивно, потому что рамка, она показывает именно, вот моя энергия, например, я пробиваю землю на 10 метров, больше не могу. И при Приборы, все которые я сделал дальше начал делать приборы они все примерно на 10 10 12 метров не дальше это в глубь земли, вглубь земли, земли да. да вот а потому что если глубже там на 30 метрах на 50 метрах, вы просто не попадете в эту жилу потому что а. полосата ее большая а сама жила где проходит вода там всего может 15 20 сантиметров а -а -а. и побойте попробуйте на глубине даже 10 метров в нее точно попасть в данном случае тогда вот еще по обычная рамка в руках, вот с жезлом фараона, а в электро... Вернее, в программное обеспечение. Каким образом ты это перевел? А, ну, это просто у меня, как бы я живу, дружу с духами, можно так сказать. Да, вот и методом, методом тыков, методом тыков я создал, начал создавать программы на телефон, да. на компьютер. Вот просто у меня раньше была травма, и травма была такая, что... Я слово читал, а осмыслить слово это не мог. Mm -hmm. вот. И давно еще, в старые времена, там в 2005 году вроде бы, вот так вот примерно, когда я первый раз до компьютера коснулся, я начал изучать язык Бессика. Угу. Ну, то есть, как, как, как устроен компьютер, как, как программы делаются, как это сделал себе сайт, вот, который сейчас у меня находится, он на первых местах у меня, на телефоны программное обеспечение, у меня много разных программных обеспечений, именно вот на все приборчики, которые я сделаю. Например, вот прибор вот этот у меня, он угу. подходит как органатор, Проверить энергию вот этим прибором можно. И также можно проверить, найти родниковую жилу. Энергию проверить какую? Полосную, например. Потому что полосную, вот, например, энергию Райха вы не проверите. Нет таких приборов. А этим прибором можно ее нащупать. Поясни, энергия Райха, что такое? Ну, ну, вот, например, такой волной обыкновенной вы облака не разгоните. Но это ну, она как раз поперечная. Да. А продольные волны... Она, она поперечная волна, но надо создать поперечную волну. Так. А как вы ее создадите? Вы создали волну какую-нибудь, вы не знаете, что так. это за волна. Мы берем вот этот приборчик, так. вставляем его, это для андроидов, так. для программки, вставляем его сюда, берем, включаем. Ага. Сейчас вот мы поставили программное обеспечение, чтобы нащупать какую-то энергию, хотя бы вот узнать, что такое плоскостная энергия, Нет. которая разгоняет облака, это новый вид энергии, который, на которой скоро будет э, все будет работать на ней, потому что она халявная. Смотрите, вот энергия, это просто вот идет энергия, да. излучение идет, а вот смотрите, там да. вот идет излучение какое. Руку вот так вот поставьте, вот да, это ваша вот энергия, вот до вас дотронулся. Угу. Вот видите, это ваша да, энергия возросла, идет, да. да. Но она идет продольная энергия. Вот она идет, как бы продоль. Да, продольная да, энергия да, идет. Да. Вот. Ну, я немножко подключен к другой энергии. Вот смотрите, у меня какая энергия идет. Видите, полосы более четкие да, такие да, идут. Да, да. Но она полосная идет, обратите внимание, да, полосная. Да. Но если вот возьмем один из тучкагонов, включаю его. Вот, он пошел работать. И вот это вот идет, пласк, это идет именно, что энергия, она и вирусы убивает, и все. Вот. И здесь вот идет, вот смотрите, вот мы вот сначала вот так вот посмотрим сюда, да. какая идет энергия. Да. Вот. А теперь вот поднесем к этому прибору. И вот обратите внимание, у нас энергия идет именно в продоль. Да, совершенно иная. Видите, другая энергия идет. Это та энергия, которую только приступили изучать. Так называемая энергия Райха. И вот мы видим хотя бы, что это за энергия, как с этой энергией работать. Вот этим приборчиком я уже три урагана, ну, то есть они мимо, мимо меня стороной три, три урагана прошли. И включаем программу э, именно для поиска родников. Видим, идут, э, выходим на улицу и начинаем проходить. Мы просто ведем, это показывает фон, общий фон. Да. Но когда мы подходим к жиле и идет статика из земли идет да. статика. Что интересно, это получается как замыкание этого прибора. Вот обратите внимание, да, да, вот да, руку да. подносим. Всплески идут как да. у ритма сердца. Да, да, да, вот такие да. всплески идут. И дальше пошли, они прекратились, опять такое пошло, фон пошел. И вот когда мы проходим над родниковой жилой, над родниковой жилой, и для этого земля должна быть сухой. Ну, как сухой? Я имею в виду, что лучше всего им днем искать прибором. Не ранним утром, и не вечером, и не после дождя. Зимой, кстати, он очень хорошо ищет, потому что mm -hmm. это является как... Снег, он как диэлектрик все равно. Вот родниковые жилы, как часто они встречаются вообще на площадях, например? Не, не знаю, вот человек создан по подобию земли, или земля создана по подобию человека. Это, это еще спор. спор подобие это спор, да. Спортного это да. спор такой, да. Потому что для меня земля это живое существо. Mm -hmm. Вот я mm -hmm. да. отношусь, я к нему, разговариваю с ним как, вот, как живым существом. Видите, вот такие вот да, у нас вены да, идут, да. это то же самое в земле проходят вот такие же. Система. Такая же, как кровеносная система, которая ожив... оживляет озера, реки. Если ну, б... Энергетику создают. Да, и просто. нет, если бы не было, даже на физическом уровне, если не было бы родниковой воды, что вот, вот сейчас выключу здесь воду вот, в аквариуме: да. перестать движение делать. Рыбка, там вода затухнет, и рыбка помрет просто. И вот озера, стоячие озера, чтобы они не затухли, не пропали, не, не пропали да, туда значит, обязательно идет доступ воды, земля дает а. доступ воды, чтобы э, движение было. да да, да чтобы вот это не произошло. Вот На физическом уровне там движение происходит, то есть там э, отмель, там глубина, то же самое идет, циркуляция. Кстати говоря, мы для родника сделали антенну статическую, без электричества, да. которая дает тоже движение, только на более тонком уровне, и она очищается от всякого гадости, кстати говоря, и создает вот этот кислород повышает. Тоже Движуха идет. А фитотроник назвали движуха а, идет, да? Да, ну вот то же самое, ну взять, например, то же движение, что наверху у нас проходит, взять это термосферу нашей Земли. А, да, там, же, тоже там же темпер... такие температуры огромные, их yeah. же можно переместить также на Землю. Ну, сейчас используют, много используют как раз разницу между там, на глубине 3-4 метров и как холодильник, да, ну только в обратном. Термонасосы, но они не экономичны, но ими все равно пользуются. Да, принципе, да. Я вот сейчас сделаю антенну очень интересно. У меня вот есть электрогрядка там, вот на моем сайте, там мой сайт вот 1958-ура.ру Возрождение ага, родников да. России. Вот. И на этом сайте вы найдете много чего интересного. Одно очень интересное там изобретение у меня – плазменная электрогрядка Почиевского. Уважаемые друзья, благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар. Мы были в гостях у Владимира Николаевича Почеевского. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.